продолжаем третья часть ознакомление с сайтом BooksInfo. в третьей части мы рассмотрим один из разделов e-mail рассылка заходим вот в общем скажу что такое email рассылка я думаю многие знают что такое рассылка это база данных с почтовыми адресами электронными вот по которым рассылается скажем так рекламная продукция там предложения не знаю как хотите там опросы и так далее и тому подобное то есть в эту базу данных, я думаю, будут входить, наверное, и сотрудники, которые работают с этим сайтом, то есть и вне его. Вот. Ну и за эти услуги, естественно, нужно платить денежку. Скажем так, эти, этот вид рекламы предназначен для рекламодателей, для тех, кто хочет показать рассказать людям, то есть свое какое-то предложение выгодное, то есть может там компаниям, фирмам, частным предпринимателям, вот, ну и соответственно за какой-то объем писем, которые будут посланы по этим адресам, э, есть своя стоимость. Вот. Вы их прекрасно видите, цены за количество писем, э, чтобы скажем так, подтвердить свое желание, заказ. В первую срок вы должны вписать электронный адрес свой, во второй фамилия, имя, отчество полностью, ваш сайт, то есть если он у вас есть, и сам текст рекламы, который вы будете рекламировать. И после этого отправляете. И сотрудники сайта в течение 12 часов рассмотрят ваше предложение и вышлют вам э, к оплате и данные, сколько отправлено и сколько осталось э, писем э, по вашему заказу. Вот так вот. Всего-всего хорошего. До следующей встречи.